Одними из наиболее необычных грибов являются дрожжи. Они могут быть представлены как одиночной клеткой, так и небольшими группами, возникающими в результате особого процесса – почкования. Как же оно происходит? Сначала на клетке появляется небольшое выпячивание, которое постепенно увеличивается в размерах. Ядро исходной клетки делится, и одно из вновь образовавшихся ядер переходит в образующееся выпячивание. В результате образуется новая клетка, соединенная с материнской. В дальнейшем она также разделяется на две дочерних клетки, каждая из которых дает начало еще двум.